Все ли нас хорошо слышно, видно? Да. Если кто, напишите, пожалуйста, пока не отключили комментарии. Спасибо mm -hmm. большое, во-первых, что вы согласились провести этот мой эфир. Взаимное за то, спасибо мне, за приглашение. Такую животрепляющую тему. Для а, вас, да. Много. Да, ну и как бы лично для меня, и у многих я думаю, потому что... Сейчас как бы, заниматься спортом – это мотно, это престижно. Многие родители хотят отдать ребенка, чтобы он занимался спортом, но не все как бы, представляют, сколько всего нужно сделать, чтобы ребенок занимался. Вот лично у меня дети спортом не занимаются. Старшие дети, которые были в тот момент, вообще у нас не было ни кружков, ничего. В лучшем случае что-то оплатное, причем неподъемное. Матчу вам повезло больше. То есть и в США появились и кружки и все остальное то есть сейчас дворцы развиваются вот честно сейчас вот в это время когда ваши дети растут если можно так выразиться да условий действительно очень много и самое важное да спорт конечно он был во все времена модный если можно так выразиться это и в моем детстве и в вашем детстве и в детстве наших родителей другой вопрос что Сейчас есть действительно большие возможности. Мой сын походил по разным кружкам, поэтому я, я имею в виду спортивные школы. Поэтому я чуть-чуть э, знаю разницу в тренерах, как минимум. Да? А вот, и вот моих родительских ресурсов не хватило, скажем так, для того, чтобы мы вкладывались в какие-то виды спорта, что-либо делали. Потому что вот у меня знакомые есть, и я сегодня в посте именно это писала, у них папа э, ради того, чтобы сын делал спортивную карьеру, оставил свою карьеру, то есть он его водил на хоккей. И так как это действительно очень много вложений, очень много сил, эмоций и тому подобного рода вещей, то... Это обычно э, такой, э, как это, родительский вклад э, в виде очень серьезных усилий. Э, поэтому прям совсем спорт, который модный, да, который э, э, несколько раз в неделю, как э, буквально вчера мне мама сказала одного юного спортсмена, там уже профессиональный уровень, мы его позиционируем как для здоровья. И я понимаю, что для здоровья каждый день тренироваться и лить слезы по тому, что его куда-то взяли или не взяли, это не вариант. То есть мы уже переходим на какой-то другой уровень. И вот здесь, пожалуй, с чего бы хотелось начать, это, наверное, с родителей, а не с детей. Потому что вот я с этого и начала. Мои родительские ресурсы, мой ребенок и так далее. Да? Прежде всего в спорт – в кружок еще куда-то ребенка ведут родители. И вот здесь всегда возникает вопрос, а как определить, что ребенку нравится? Я не знаю, хорошие мне новости для вас или плохие, но ребенок понятия не имеет, что ему нравится. Сейчас объясню, почему. Тут, тут я, с вами. я про да, что да. и говорю. То есть часто люди хотят. Я очень не люблю профориентацию, потому что в разных работах, если можно так выразиться, очень многие навыки приемлемы, да? А вот от психологов иногда ждут. Угадайте, чем мне заниматься и где я буду развиваться, и что я туда пойду и будет несчастье. Ну вот с волшебством у нас всегда беда. Так вот, почему ребенок не знает, чего он хочет? Да? Есть шикарный ученый Выгодский. Он пожил немало, немного, но сделал очень много. И сегодня я на него буду опираться не один раз. Так вот, он говорил о том, что развитие оно имеет две стадии. И первая стадия экстериоризация. Это когда? То есть ребенок рождается чистый лист бумаги. И когда он извне берет информацию, простейший пример: никто из нас не знает и не хочет какого-то экзотического фрукта, пока его не знает. Правда же, как мы можем хотеть того, чего мы не знаем? Но это же логично, да? От ребенка мы хотим, конечно, чудес. Он должен просто вот сразу родиться вундеркинда, но такого не происходит. И вот когда мы даем ему, почему вот из стихии по этому поводу, когда все кружки, все какие-то увлекаловки, все какие-то развлекаловки, почему мы детей много куда возим, почему детских представлений больше, чем взрослых. Именно для того, чтобы у ребенка было много информации. Почему в школах? Это же отдельная вообще история. Сколько информации в школе дается? Потому что это культурный код России. Когда Россия, если мы сильно посмотрим и заметим, она сильна своими самородками. Читалось, что для прыжков в шестом непреодолимая цифра 2 метра, пока Бубка не прыгнул на эти два метра. После того, как он это сделал, этот рекорд начали перекрывать, не сразу, естественно, но начали, потому что люди поняли, что это возможно. Да, и я сейчас показала на голову, потому что да, наши границы, наши затыки – это здесь. И мне очень понравилось вчера мнение тренера по поводу ребенка, который ко мне пришел. Тренер сказал: тебе надо что-то убрать, психолог тебе что-то уберет, и ты начнешь играть хорошо. Это, мне очень понравилось. А, причем, а, естественно, это надо было сделать за час, а, навсегда. И, в общем-то, ну, мы привыкли, наверное, к тому, что мы волшебники. А вот, правда, это мой третий недостаток. Так вот, что я пытаюсь сказать: когда родители ведут ребенка куда-либо, не обольщайтесь тому, что ребенок будет заинтересован, ребенок будет высказывать какие-то мнения и тому подобного рода вещи. Первое, что всегда хочет ребенок и что мне подсказывает, что это хочет любой нормальный взрослый, это любви. И поэтому, если мама хочет, мама, папа, ребята, это всегда в скобках, потому что родители для ребенка, они малоразделимые. И если папа повел ребенка на спортивную секцию или мама повела ребенка на спортивную секцию, прям ребенку вообще не сильно большая разница. Поэтому, когда я говорю мама, это не более чем привычная формулировка. Иногда это даже папа, как я тоже выражаюсь. Поэтому, если здесь есть папа, не подумайте, что я про вас не говорю. То есть это слово родители. Итак, когда ребенка куда-либо повела мама, а ребенок там будет делать то и так, как маме, собственно говоря, хочется, потому что у ребенка есть такое незатейливое убеждение, что если я буду делать так, как хотят родители, то они меня будут любить. А если у ребенка есть подтверждение этим вещам, то тогда действительно у ребенка появляется мотивация, появляются какие-то вот хотелки, он хвастается перед родителями и тому подобного рода вещи. То есть теперь мы плавно переходим снова к выводскому, который выявил ведущую роль, ведущую деятельность в каждом конкретном возрасте ребенка. И нравится нам, не нравится, нам приходится опираться на эту ведущую деятельность. Потому что иногда мы от детей хотим то, чего невозможно. И обижаемся, когда этого еще и не получаем. А вот, у меня сегодня вопрос... хотим, да. вопросов нет. Понимаете, мы же хотим взрослыми мозгами к ребенку, да? То есть... да мы, сразу... мы его привели, и у него сразу должно все получаться и лучше всех. Однозначно. Однозна... При этом мы сидим в маникюрном салоне, пока он занимается. То есть, вот точно да! Мы его пристроили. Угу. Что я пытаюсь сказать? Первый момент пожалуй, мы чуть попозже к Выгоску вам перейдем. Екатерина, спасибо большое. Я хотела затронуть тот момент, что ребенку без взрослого не справится. То есть, милые родители, не бросайте никогда своих детей. И это касается всех детей до 18+. Касается и дальше, но дальше надо уже очень корректировать этот вопрос. Но давайте пока просто про детей. В последнее время я вижу тенденцию, мне она очень сильно не нравится, когда мы хотим понимания от детей. Ребята, у меня всегда возникает вопрос, а кто у нас в этой сказке взрослый? Почему ребенок должен взрослого понимать, а взрослый ребенка понимать не должен? Вот это для меня большая загадка. Я когда приходила в школу, мне рассказывали, как мой сын разговаривает, он вот это говорит, то, и я удивлялась, почему, во-первых, мне учитель это говорит, а во-вторых, почему заучи, которые стали рядом, не удивляются этой этим фразам. Потому что я говорю, давайте договариваться, либо у нас мой сын взрослый, тогда мы его слушаем, вопросов нет, либо вы взрослый человек, и тогда математикой занимаемся, то есть мы определимся. Да? То же самое. Есть специально обученные люди, тренера. Помните, я говорила, что у меня есть разница между тренерами? Я примерно знаю, какие бывают разные тренеры. Да? Потому что у меня был случай, когда, скажем так, на моего ребенка натравили команду. Я понимаю, что тренеру было сложно с моим ребенком, но вместо того, чтобы подключать взрослый ресурс и решать эти вопросы взрослыми методами, моего ребенка просто били в раздевалке. А так как он сын, я туда не заходила. То, что мы перестали ходить, но ну, это логично, потому что я вообще не та мама, которая любит своего ребенка отдавать на какие-либо экзекуции. Это, во-первых, во-вторых, я всегда считаю, что э, до определенного возраста, и причем это так прям весь школьный возраст. Да? А, как только мы говорим про газлайтинг, какие-нибудь буллинги, еще что, и же с ними, да, это всегда взрослый ресурс, всегда взрослая история. Это когда взрослый говорит фас, и дети делают то, что говорит взрослый, потому что у него есть большое влияние на детей. Поэтому к тренерам у меня вопросы. И точно такие же вопросы имеет смысл задать родителям этим тренерам. Потому что, повторюсь, это специально обученные люди. У них педагогическое образование. Их учат тому, как тренировать. Они прекрасно знают, либо, по крайней мере, должны знать этапы развития детские. Они должны прекрасно понимать детскую психику. У них есть возрастная психология. Более того, такая информация есть в совершенно свободном доступе. Если уж вы что-то не досидели на лекциях, то будьте добры, зайдите на YouTube, зайдите в Google. Google, и он вам все расскажет. То есть с этим проблем нет вообще никаких. То, что родители ⁇ это родители, и мама ⁇ это мама, а папа ⁇ это папа, и никто из них не ни тренер, не ни учитель, ниже с ними, этот факт остается фактом. Так вот, по поводу зоны развития. Ведущая деятельность ребенка в 4-6 лет. Это игровая деятельность. причем она захватывается еще практически на начальную школу. Потому что в начальной школе это 7-10 лет, да, 7-11 лет. Эта игровая деятельность переходит в познавательную деятельность. Хотя в интернете я видела фразу «учебная деятельность». Ребят, не обольщайтесь, учебная деятельность и профориентация появляется у детей к 16 годам. А вот в начальной школе... Это не столько учебная, сколько познавательная деятельность. То есть ребенок познает уже не только мир, потому что он это делал тебе господи с рождения, а он начинает познавать письмо, счет, социальные навыки, общение и тому подобного рода вещи. Так вот, в три года это такой период, когда у ребенка возникает личность. Поэтому когда мы к нему апеллируем до трех лет, он вообще не знает, что вы ему пытаетесь сказать. Его вообще-то не совсем есть. Это тот период, когда он смотрит в зеркало, отходит, и удивляется, как человек в зеркале этот появился. То есть э, он идентифицирует свое тело, да? но себя как отдельную личность от кого-то. Помните, когда э, детей до этого возраста стригут в паригматиках, они зверски плачут, потому что все, что его касается, и вот этот момент, когда ребенок делится игрушкой, не может, потому что все это продолжение его мама это я, игрушка это я, мои волосы это я. И тут мы от него куски отрезаем. Ему, естественно, больно и тому подобного рода вещи. Да? К трём годам ребенок понимает, что он личность, что я есть я, а есть другие. И вот как раз к четырем годам у него это устаканивается. устаканивается, потому что так называемый кризис трёх лет, когда он пытается сделать так, что я-то есть, а остальные, в принципе, тоже есть, но я как бы не нуждаюсь в других. И он, к огромному сожалению, понимает, что он таки нуждается в других людях, и понимает, что его я пока еще прям не очень. А вот. И к четырем годам он как раз-таки начинает понимать, что есть другие люди, и что есть еще вот этот момент быть социально желаемым. То, о чем я сейчас говорила. Вот тогда, в этот момент, его и приводят куда-либо. Почему вот, э, там, фигурное катание, гимнастика, все остальное. То есть, когда психика еще э, только начинает, три года рановато, потому что в это время он просто сопротивляется. А в четырем годам он утрамбовывает, и его задача как раз-таки ⁇ я делаю то, что не делают другие ⁇ я одобряемый взрослыми, я одобряемый родителями, я одобряемый окружающими. И все бы ничего бы, и ему это очень нравится, я повторюсь, это до 6-7 лет, ну, если мы вспомним... Я думаю, и взрослым люди, людям нравится, когда их одобряют, когда у них все успешно. А, вот, а, а, а да. вот, да, это с нами на всю жизнь остается эта история. Да, конечно. Но дело в том, дело в том что спорт, он же предполагает не всегда верх, он же предполагает еще... Я это называю не работа, я это называю пахота. Да? То есть это пахать, пахать и пахать. Он предполагает усилия и труд. И часто я привожу в пример именно спорт, когда говорю людям различия между гордыней и гордостью. Я рассказываю о том, что гордость — это когда ты пахал 20-30 лет для того, чтобы 3 минуты, Стоять на пьедестале и послушать гимн своей страны. И, возможно, ты туда больше никогда не зайдешь. Но ради этого ты кладешь свои 20-30 лет жизни. И это действительно тот момент, когда тобой гордится страна, семья, ты сам и тому подобного рода вещи. А гордыня — это когда э, ты, может, ты не сделал-то ничего, а уже тебе все должны. Но это отдельная история не сегодняшнего эфира. Э, так вот, э, в пять лет девочки самые умные. В это время они много знают, они много умеют, они на все вопросы знают ответы. Это самые умные. Такими вот, умными они больше не будут никогда. Это такой, для девочек это совершенно замечательный возраст Мальчики, к счастью, балбеса в этот момент Поэтому по сравнению с ними они вообще звезды По-моему, это иногда на всю жизнь остается у людей Но это отдельная тоже история И вот в 5 лет там даже с мотивацией проблем нет Потому что она хочет быть звездой Это нормальное состояние Она вообще вот У нее состояние королевы просто а к 6-7 годам а, девочки понимают, что эта корона так чуть-чуть на съезжает, собственно говоря, потому что, ну, а, я только что про гордость сказала, там, это в минутах исчисляется, а тут мы про два года разницы говорим. И тем более, а, пока еще ребенок в детском саду, пока у него много свободного времени, а, он, в принципе, готов заниматься тем, что родители говорят. Да? А потом начинается учебная деятельность. И учебная деятельность занимает много времени. Во-первых, э, ну я молчу про то, как она сейчас организована, она действительно занимает много времени. А вот, и плюс ко всему там появляются новые друзья, новое общение и новая мама. То есть начальная школа она создана таким образом именно потому, что... Э, Первый момент. У ребенка до 7 лет формируется картинка мира, он понимает, как надо, все стратегии его жизненные укладываются. И после 7 лет он так вот бы приходит в социум. И он тогда начинает, вот первая учительница, почему она часто в консультировании выплывает, кстати, вот воспитатели детских садов не так часто бывают у меня в консультировании, как учителя начальной школы. Потому что это для ребенка практически вторая мама получается. И ребенок еще и плюс выбирает из этих людей. И хорошо, если дома хорошая мама, в школе плохая мама, назовем это так. Да? А если наоборот, или если эта мама на нее возлагается надежда, да, как на учителя, я же только что говорила, специально обученные люди, то есть к учителям, естественно, это относится. А вот, и по факту получается, что как-то профессиональные моменты как-то мимо них вообще проскочили. А вот, ну, я же 30 лет работаю в школе, зачем мне все остальное? А, и, я всё знаю. Да это вообще, это, мы это святое в суе даже не тронем. А вот. И у ребенка начинаются, мягко выражаясь, проблемы. Это начинается проблема выбора либо мне заниматься тем, что, чем я занимался, либо школой. И, как правило, ему, у него выбор вообще без выбора, ему приходится заниматься всем. Это сложно, это тяжело. И если вы заметили, вот эти три семь, далее переходный возраст, это у девочек где-то 9-11 начала, а у мальчиков где-то 14 ну, 13-16, вот это начало. И у девочек сейчас раннее взросление, то есть это связано с месячными. Как только начались они, точно это начался переходный возраст. То есть для родителей, чтобы было понятно. И вот это все это возрастные кризисы. Что такое кризис? Тоже, чтобы родителям было понятно. Потому что кризисы у нас всю жизнь с нами и сопровождают нашу жизнь. Это когда я все знаю, я все умею, и тут я пришел и уперся в стенку. И все мои стратегии, которые до этого я выработала, ну, все я утрирую, но тем не менее, да, они не работают. И тогда мне надо строить лифт, как я это называю, для того, чтобы подняться на некий уровень и потом пойти дальше. И так мы занимаемся всю жизнь, построением вот этих лифтов. И это и есть наше развитие. То есть у нас развитие идет не постепенно, как нам всем хочется, а у нас оно идет такой лесенкой, то есть такими скачкообразными вещами. Вот, поэтому этот момент стоит учитывать. И опять кризис это не повод сидеть и жалеть себя, детей, окружающих, еще что-то, а это просто знания, которые нам нужны. И тот же самый подростковый кризис, вот тот же момент, когда взрослые, они действительно могут не справляться с эмоциями ребенка. И в этот момент ребенок действительно не слышит взрослых. У меня часто в консультировании родители очень удивляются. Они говорят, ну вы же сказали то же самое, что и я. Я говорю, да но меня ребенок слышит, а родителя не слышит. Это не потому, что кто-то плохой, кто-то хороший. Нас то мы сразу переходим в такие фреймы. Нет, просто вот такой период, понимаете? Это вот я почему и говорю, если мы не учитываем период развития ребенка и его ведущую деятельность, нам кажется, что с нами что-то не так. Нет, милые родители, с вами слава богу, все вообще всегда прекрасно и нормально. С детьми вашими точно так же. Все живы, здоровы, психически нормальные, потому что первая фраза у родителей с нами все хорошо. Причем именно именно так с нами все хорошо. Нет, с вами, ребята, все хорошо. А вот а, в этот момент а, подростковый возраст, да, вот мы пошли, вот оно, 4, начальная школа, подростковой. Как это неудивительно, но ребенку гораздо более понятен авторитарный родитель, чем а, так называемый попустительский. Вообще, попустительский родитель для ребенка очень сложен. А попустительский родитель это родитель, который, который не знает, что делать. И тогда он либо ничего не делает, либо все делает, либо не знает, что делать. Либо специалист либо бабушек, либо еще кого-то, он постоянно в каком-то поиске. То есть, это человек, который часто имел сам авторитарных родителей. Соответственно, как они, и как у них, я не хочу, а как у меня, я понятия не имею. На всякий случай, я вот так постою и посмотрим, что будет. А Вдруг само разовьется. Тем более, система детских садов школ нам это часто позволяет делать. Вот. И все бы ничего, но обычно у таких родителей растут дети э, так называемой вседозволенности. У меня бывают дети на консультировании, которые говорят: мне в 14 лет сказали: делать, что хочешь. Откуда он знает, что делать в 14 лет? Тем более, наш социум не предполагает, что хочешь делать. А у меня вот сейчас ребенок 16 лет заканчивает а школу. Иногда и, извините. Да, да, конечно. Возрасте, он не Вот именно. И более того, он тогда начинает своими действиями выяснять, что можно, что нельзя. Там я начал курить, попался, меня поругали, не значит нельзя. Да? или наоборот, то есть дети есть послушные, есть бунтари, или там э, я куда-то залез и упал, мне было больно, значит нельзя. То есть они начинают собой выяснять, что можно. То есть, ребят... Последствия просто. <laughs> То есть у меня сейчас ребенок заканчивает 16 лет в школу, он учиться не хочет. Но я понимаю, что в 16 лет социум не предполагает работу для моего ребенка, поэтому он вынужден учиться дальше. Даже не потому, что он хочет, не хочет, а потому что ему социум не предложил какой-то альтернативы. У нас нет сейчас системы там, на завод пойти работать, еще куда-то. Если раньше там, после 8 класса у детей была возможность идти трудоустраиваться, сейчас ее просто нет. Ну вот. И тогда у нас либо у ребенка есть родители, либо ребенок идет в социум. И вот это значение двора, которое было в моем каком-то детстве, да, с определенного возраста у нас во дворе детей вообще нету. То есть в лучшем случае это мамочки с колясками. Поэтому детям как таковые социальные навыки получать сложно. И это действительно кружки, это действительно спорт, это действительно школа, и там он хотя бы... Общается с ровесниками а вот и с ровесниками общения очень важно потому что как раз таки в переходный период он перестает слышать родителей но он прекрасно слышит видит своих сверстников и значимых взрослых вот почему меня дети слышат а родители не слышат да? а вот как я уже говорила после вот этого периода социальной активности наступает как раз таки функция обучения, Именно нормального обучения, когда ребенок готов учиться, это уже связано с профессией, с определением на будущее и тому подобного рода вещи. То есть вот ребенок вчера 16 лет, у него сейчас 9 класс экзамен, он понимает, что он хочет из ПО такое-то, потом высшее вот такое-то, и он уже понимает, как у него жизнь складывается. Да? Вот. И в дальнейшем это уже в институтах, это такая ранняя взрослость, и этот момент, когда действительно человек знает, чего он хочет, Хочет, как он хочет, начинает пробовать, где-то ошибается, где-то получается, где-то провалы, где-то победы. То есть вот только тогда мы плюс-минус еще можем говорить про мотивацию. Прям вот если честно, и по-хорошему добровольная мотивация. То есть когда я хочу. Потому что вот раньше каких-то вот 10-12 лет вот такая прям такая мотивация, когда на уровне «я хочу», «мне надо», она даже не возникает по развитию и тогда э, вся мотивация ребенка она связана с желаниями родителей соответственно я повторюсь не бросайте своих детей э, то есть вам ребенок что-то говорит вы говорите да милый я тебя понимаю я тебя тоже поддерживаю я понимаю что ты устал пойдем сегодня на тренировку а дальше посмотрим мы все его фразы пропустили, вставили свой вагончик, пойдем, а дальше мы посмотрим, потому что после тренировки уже те жалобы, которые были до нее, они, мягко выражаясь, недействительны. Во-вторых, возможно, у человека все получилось и хорошо все прошло, ему все понравилось. В-третьих, там уже друзья, там уже еще что-то. И то есть вот эти сиюминутные слабости, здесь очень важна задача родителей на это обращать внимание, в каком плане. Нам повезло и до подросткового периода, то есть примерно до 10 лет... Ну, до 80 лет, 8-10 у мамы, и здесь вот действительно у мамы, папа тут, к сожалению, не в теме а у мамы есть связь с ребенком. И это, на это обращал внимание еще врач-спок. Он говорил: только мама знает, что ребенку нужно. И поэтому мама, в отличие от любого психолога, знает: сейчас ребенок не может, или сейчас ребенок не хочет и капризничает. Если честно, вот эти вот моменты, когда говорят, что мама знает по крику ребенка, что ему надо, вот у меня они возникли на третьем ребенке. Не знаю, первые два как-то прошли мимо этих вещей. Не знаю, как у остальных, может они ну, как-то по-другому все это. То есть я к тому, что если у вас не возникает каких-то волшебных моментов, то это не обязательно должно быть. Но когда вам нужно принять родительское решение, попробуйте не про Google, не про бабушек-дедушек и не про еще кого-либо. Либо возьмите и соберите всю эту информацию, вопросов нет, но мама садится, думает и принимает решение. Потому что мама знает, что ребенку надо. И к счастью от рождения до лет восьми связь есть. Потом эта связь она становится меньше, теряется совсем. Называется сепарация. Это тот момент, когда ребенок становится взрослым. Иногда этот момент сепарации проходит через скандалы, через протесты, через еще какие-то вещи, да? А иногда совершенно спокойно и у ребенка есть возможность сепарироваться. Иногда это всю жизнь. Как я смеюсь, самого старшего ребенка, которого ко мне приводили, было 72 года. То есть иногда это навсегда состояние детства у человека в голове. Вот. Но вот этими вещами, которые у нас от природы, ими стоит пользоваться. И это то, с чего я начала, не бросайте своих детей. Это ваша ответственность понимать, что сейчас вам говорит ребенок. И у него сейчас на самом деле что-либо болит, что-либо происходит, или это его каприз. То есть здесь вот действительно мама очень хорошо может и сделать все, и помочь. Вот. Какие есть еще вопросы? Наверное, все, что я хотела рассказать, плюс-минус я рассказала. А то, если ну, мне не закрыть ну, рот, такой, да, самый распространенный вопрос, Вот uh -huh. ребенок ходит, занимается, все тут, например, э, как стало больше нагрузка, стали делать, uh -huh. вот, ну, сейчас художественную гимнастику, стали тянуть, больно, и такой, ой, вот, ну вот, uh -huh. мне нравится, все, ну вот, но ну, опять вот этот шпаргалка, вот, ну больно uh -huh. же будет, вот uh -huh. не хочу идти, uh -huh. вот, вот uh -huh. что тут вот сказать какие-то, вот, значит, как? тут два момента. Угу. Первый момент. Надо выяснить, что ребенку нравится. То есть, возможно, ему нравится там стоять на пьедестале. Возможно, ему нравится с мамой за руку ходить на гимнастику. То есть вот этот момент надо потихоньку, так спокойно выяснить, либо понаблюдать и вы... этот, этот момент выявить. Да? И второй момент сказать, что... Ты знаешь, да. Делать то, что легко, это легко. Я согласна с тобой. Но ты же понимаешь, что вот ты родился, даже кушать не мог, ходить не мог. А сейчас ходишь, бегаешь. А сейчас ложку в руках держишь. А ведь с ложкой в руках никто не родился. Можно показать картинки из интернета, а если есть братья сестры, на них показать, что все вообще вот беспомощные да, в создании. А в этой жизни так бывает, когда нужно вкладываться и нужны усилия. А более того, без усилий ничего не получится. Да, больно, но эта боль проходит. И здесь можно тогда собрать информацию более старших людей, да, которые садятся на тот шпагат и спросить, тебе больно или нет. То есть мы говорим и подтверждаем, говорим и подтверждаем. То есть вообще в разговорах с детьми это самая приемлемая тактика, когда мы им доказываем сказанное. То есть это они должны получить наши доказательство, а не мы их. Они имеют право так говорить, потому что... Ребенок, особенно девочки, ну, с девочками это вообще навсегда остается история. Нам всегда кажется, что это навсегда. Больно это навсегда. А там что-то не получается это навсегда. Вот это что-то прям навсегда. А у детей это вообще у них даже так и называется мифологическое мышление. Да? То есть они себе придумали и все это навсегда. И вот наша задача взрослых объяснить, что это временно. Это примерно продлится там неделю или еще как-то. То есть у детей с временными ресурсами сложности, они не понимают, что это. Вот. Поэтому ваша задача показать, что бывает по-другому. Вот если ты сейчас вложишься и не бросишь, и еще один момент хороший, он хорошо работает как мотивация, в том плане, что смотри, ты уже три дня тянешь шпагат. Я сейчас очень метафорично говорю все это. Если ты сейчас бросишь а у тебя осталось еще 7, да, и того 10, там, или я, ну, смотрим, да, а если ты бросишь, придется начинать сначала, и тогда тебе не 7 останется, а еще 20, может быть, все-таки и так далее, да, то есть объяснять ребенку, что есть постоянные вещи, есть временные вещи, или такая хорошая мотивашка. Мы такой тебе костюм купили. Блин, жалко все бросать, конечно. Да, то есть, если ей костюм нравится. Ну, потому что это же дети, да, а, иногда им нравится именно антураж. Я поэтому говорю: надо сначала выяснить, что им нравится. И всегда этот образ держать в голове. То есть, и вот именно так: что не то, что блин, «Да, ну сколько можно, мы вот костюм купили, уже вложились». Нет, давай. То есть, понятное дело, что ребенок это. Тут взрослый-то такие вещи не воспринимает, а мы от ребенка хотим. А вот, соответственно, вот так и прям. Или костюм повесить, когда она там тянется, я не знаю. То есть, если это вопрос костюма, или еще, то есть ей объяснять, что да, да, да, конечно. Вот есть еще один момент, сейчас вот мне пришел в голову по поводу сравнения с другими. А, ребята, попробуйте этого не делать, а, потому что это очень сложно. То, что у других собрать информацию, да. Света, скажи, ты вот уже год занимаешься, тебе больно на шпагат садится или нет? Но это же не сравнение с вашим ребенком. Да? Это когда мы собираем информацию. Вот, Или тому тренера можно спросить, и так далее. А совсем другое, когда мы говорим: слушай, ну вот свет-то прям лучше тебя все делает, а ты вот вы с ней одинаково занимаетесь, а ты тут не дотягиваешь. А иногда родителям кажется, что это и есть мотивация. Или это и есть поддержка. Ребята, это не поддержка и не мотивация, это все с точностью до наоборот. И вот моя вчерашняя рекомендация маме была: его прекратите его поддерживать. Yeah. <laughs> Ну как я говорю, ну как-то подождите недельки две просто спокойно спрашивайте, как дела в школе. То есть прекратите вообще обращать внимание на какие-то неуспехи ребенка. Ну потому что он дошел до определенного момента, когда ему нужно выбрать либо профессиональный, либо любительский уровень. И он попробовал профессиональный, там что-то не идет. Он это мама к нему что с тобой, как тебе и так далее. То есть в ее понимании это поддержка. Ребенок понимает, что мама волнуется, он волнуется. В общем нахлест всех я поэтому говорю отцепитесь пока от ребенка но это не тот период когда надо дергать человека, поэтому я повторюсь если это маленькие дети да есть связь с мамой и иногда действительно достаточно обнять и вместе помолчать то есть это это есть поддержка не обязательно что-то прям говорить и вот еще такой вопрос, да. вот, тоже, например, занимается, все, пришла там девочка, у нее данные э, хорошие, выступает, все. Ну, у намного проще, у них и послабление, у них и программа не такая, все, вот она угу. да, выступает в соревнованиях, там у нее первые места, медали, грамоты, все ей нравится. Тут вроде э, девочка стар, становится старше, усложняется программа, все, и все, и прекратились медали, Перестал, и, и все остальное. И вот тут вот у ребенка начинается: я не пойду, я у меня не могу, у меня не получается. Угу. Вот. Моя любимая фраза: когда ко мне приводят детей: добро пожаловать во взрослую жизнь. И в данном случае это именно оно. И эта фраза, как раз-таки, она отрезвящая, а не позволяющая расслабляться. Сказать, да. К счастью, ты становишься взрослее. Да. Нагрузка растет. Да. Со временем у нас социальных ролей становится больше. Ты гимнастка, ты дочь, ты э, ученица и так далее. И меньше их не становится. Да. И очень здорово, когда это сейчас, а не в 20, потому что для ребенка в какие-то... А 10 лет 20 – это старики просто, это заоблачная история. А вот сказать, вот у многих это начинается в 20, и люди ломаются, бросают институты, еще там что-то. Да? И вообще, если здесь, кстати, очень неплохо, когда ребенок становится старше, почитать историю успеха спортсменов. Потому что я что-то не видела, ни одной истории успеха что в спорте, что в других местах без вот таких вот историй, когда ребенок хотел все бросить. И ребенок очень часто именно родителям благодарен за то, что там мама настояла, мама заставила. Помните, я говорила, что бывают моменты, когда авторитарный родитель гораздо понятней, гораздо приемлемый. Да, на него обижаются, да, ну, и с ним огрызаются, да, что-то говорят, ты меня не любишь. То есть, понимаете, э, можно говорить все, что. Во-первых, вопрос результата, а во-вторых, давайте я успокою всех родителей сразу и разом, плохих матерей в природе не существует. И даже если весь мир считает вас плохой матерью, я точно знаю, что ваш ребенок считает вас хорошей матерью. Вспомните себя, как вы считали своих родителей. Неужели вы считали их плохими? Как мне одна э, женщина, она мать, и она такую идею выдала. Ладно, хорошо, я не плохая мать. Тогда я плохая дочь. Я говорю, ладно вам. Я говорю, у хорошей мамы плохих детей не бывает. <свят> То есть, э, ребята, на самом деле действительно все люди хорошие, поэтому э, рано или поздно дети действительно растут и они начинают понимать нас чуть-чуть другими мозгами. А вот и вы посмотрите, э, если вы заставляете ребенка ходить какую-то там неделю-две э, и же с ними, это один разговор, а если вы заставляете ребенка ходить год, два, пять. Это совсем другая история. То есть я повторюсь, ваши дети пока еще в той части, когда у вас есть связь с вашими детьми. И тогда, вот как я рассказывала, если я понимаю, что ребенок вышел из раздевалки и радостно маме сообщает, как мы били Стаса, и я понимаю, что я как мать не поведу ребенка на тренировку, хотя мы до конца года доходили, потому что я понимала, что он с этим тренером отрабатывает свои отношения с отцом. И вот сейчас у него прекрасные отношения с папой, он занимается сыном. Они сейчас где-то находятся, они где-то тренируются вместе. А вот, э, вот этот год мы вложились, он не с отцом ругался, а с тренером. То есть вот э, я просто понимала, что происходит. Но повторюсь, это просто мой профессионализм. Понятно, что это не все понимают эти моменты. Поэтому если вы видите, что человеку, вашему ребенку плохо, да, ну позаботьтесь тогда о ребенке, а не о том месте, где плохо. Потому что если таковая система, то вы с ней просто ничего не сделаете, вы не справитесь. Вот. И здесь, да, здесь надо выяснить, это ребенку действительно не хочется, и либо это, вот как вы говорили, медали нравятся. А неуспех не нравится. Вообще неуспех это очень сложная тема. И здесь работать и взрослым и тренерам вот здесь мы как раз таки вспоминаем про специально обученных людей это тренера. Потому что пережить неуспех это действительно сложно. Но, во-первых, нужно а во-вторых, можно. И прям помнишь, как ты тогда тоже пришла, и тоже было вот так? а потом вот так, то есть э, даже если а у потом детей... Ты сделал... да, да, конечно, и конечно, то есть сравнение с собой с себя, да, вот здесь по вполне. вот и здесь будет точно так же, дай себе время. То есть вот такое вот мотив... мотивирование. А детей, согласитесь, понять можно. Ну, это да. Ну, и ведь еще много зависит от того, как тренер все это... Вот я сегодня именно это и говорил, да. конечно. И, наверное, тут получается, что как бы нужно на связки идти, тренер с родителем, и как бы быть на одной волне. Вот здесь у ну, меня, я, честно говоря, а сложно... Как, как вот, чем нужно слушать тренера, или все равно вот как-то вот по-своему что-то объяснять ребенку? А, вообще контекст. То есть всегда это контекст всегда это надо посмотреть и посмотреть, послушать того же самого тренера. Если у вас вопросы, у него что-либо спросить. Uh, по поводу беззаговорочно не беззаговорочно то есть здесь можно тренеру что-либо предложить и он на усмотрение это либо примет либо нет потому что uh, знаете как в той песне жира большой ему виднее да? то есть uh, он прекрасно понимает родительские интересы но ну, мы сейчас говорим про адекватного хорошего нормального тренера да? а вот uh, oh, и да. он прекрасно понимает перспективы ребенка. Вот. То есть нравится нам, не нравится, но иногда факт – упрямая вещь. И поэтому, как это сказать, тренера иногда, надо же понимать про профессионализм да, человека, то есть иногда люди чуть-чуть перегинают. Я в том плане, что вот, давайте от спорта в школу, да, когда дети во втором классе решают примеры за седьмой-девятый класс. Да, и якобы вот в детстве психогибкая, они все умеют. Иногда люди подобного рода, они тоже думают, что такое возможно. И иногда они ломают людей. То есть надо посмотреть на характер самого человека. То есть мы сейчас имеем дело с фанатом своего дела, да, и тогда он будет от системы ломать все, что угодно. И ему вообще все равно, Катя, Петя, там, Маша, Марина, ему нужен вот результат такой, какой он видит. А есть тренера, которые видят людей. И они тогда делают все с точностью, да наоборот. То есть они из индивидуальных особенностей э, выделывают э, чемпионов. Да? И, конечно, хочется второй вариант, но надо же его отличить от первого. Поэтому ну, если да. мы имеем дело со вторым вариантом, тогда мы имеем дело с доверием, да? и тогда мы слушаем и доверяем. И тогда у нас есть право на вопросы, и тогда у нас есть право на общение. А если мы имеем дело с первым вариантом, у нас вообще прав нету. Мы вообще мешающие люди этим тренерам. Почему часто спортивные секции – это изолированные вещи? Это сборы, все остальное, они же отрывают детей от семьи и тому подобного рода вещи. И если мы снова чуть-чуть отойдем от спорта и возьмем балет, это тоже закрытые школы. Отношения между балеринами — это анекдотичные притчевоязыцы, когда они оторваны от семьи, недолюбленные дети, они потом издеваются друг на друга. То есть их воспитывают в очень жестких таких вот условиях. Вот, поэтому здесь вопрос опять к родителям, чего вы хотите, какие у вас задачи и тому подобного рода вещи. Поэтому слушать тренера или нет, вот честно, всегда контекст. И опять вы получили информацию от тренера и попробуйте с собой поговорить. Мне это нравится или мне это не нравится. Я смогу как мать этого, этот ресурс сделать или не смогу? Да? Вот такой момент. Потому что слушать безоговорочно… Человек всегда дает свой лучший совет, как где-то на моей странице есть видео. И иногда к нам это просто не относится, а иногда человек думает про нас. Поэтому вот честно контекст. И, и учитывая еще, как тренера относятся к профессии, то есть здесь это вот ну, мы как-то отличаем профессионалов от любителей отдать должное. Ну, mm -hmm. тут одно, наверное, из это найти своего тренера. Вот тут вот, вот, вот, прям вот сто <свят> процентов, да. <свят> да. <свят> тут даже тут никаких <свят> споров быть не может, совершенно верно, да. Однозначно, да. Это как найти своего <свят> психолога. Здесь та же история, да-да-да. <свят> <свят> ну, да, то есть тренер, он должен быть твой. Конечно. У вас должно быть полное взаимопонимание. Вот, да. И тогда это второй вариант, и мы все делаем правильно, да. тут я соглашусь полностью. Угу. <свят> И еще последний, наверное, вопрос угу. уже, потому что по времени, как бы сейчас близится лето, спортивные сборы, вот вы про них тоже сказали, то есть это твой ребенок, там недели, 10 дней у с тренером, ну там, скажем, достаточно далеко, в другой город, там спортивная база, и вот они в один замок пространстве, там 5-6 часов в тренировке находятся. И вот да, ребенку, девочка 6 лет, ну как я его отпущу, она же такая маленькая, вот. Как вот это вот, ну, как куповину то вот ее вот разрез. Ну, во-первых, никак. Если вы не хотите отпускать ребенка 6 лет, не отпускайте. Ну, тогда здесь простой выбор. Либо ваш ребенок занимается спортом, либо не занимается спортом. Ну, здесь вот прям вот дело в том, что это взрослая история, поэтому достаточно жестко. Либо да, либо нет. И тогда мама пускай думает и делает выбор, Ее костюм купленный устраивает или не устраивает, да? Потому что мы с этого начали. Давайте по-честному. Наши дети занимаются теми видами спорта, которыми мечтали заниматься мы. Наши дети реализуют наши мечты. Соответственно, если она хочет создать систему спортивных, каких-то кружков, где будет делаться все так, как она хочет. Вообще ей никто не мешает. А пока система вот таковая, которая есть, и тогда либо твой ребенок спортсмен, либо твой ребенок дома сидит и не нервничает. Вот, поэтому тут вот прям очень сильно однозначная история. И пуповину резать, я повторюсь, это природа придумала без нас, и она где-то происходит к восьми годам. Более того, иногда вот такие фразы — это не более чем, как я говорю, детская хитрость и флирт. То есть «уговорите меня, чтобы я отпустила свою дочь». Ну, как-то такая история. Вот. Поэтому я когда говорю, мне тогда так, слушайте, ну вы прям, я говорю, я знаю, зато быстро и доходчиво. То есть пока мы будем кого уговаривать, это долго. А когда мы скажем, окей, остаемся э, в том состоянии, в котором вы находитесь. И тогда уже человек стрипиновый, А, у нее же и далее по тексту, да? То есть, э, если мы еще и взрослых будем уговаривать, чтобы дети занимались, ну, ребят, нам вот прям заняться нечем, тренерам есть чем заняться с детьми, а еще давайте со взрослыми работать. Да. Uh -huh. Ну и как бы подводя итоги всего на всей нашей uh -huh. беседы, наверное, я могу как бы резюмировать то, что нужно любить своего ребнка, oh. нужно помогать ему, и нужно быть с ним, как я говорю, в теме. Да, даже в связке, не только в теме, конечно. Да. То есть Когда мы начинали, я, например, знала, что такое художественный мастикову, я не знал всего, конечно. Там, конечно моментов. И я серьезно, я читала, я смотрела да. выступления, мы сидели вместе, эти выступления, да. смотрели, мы разбирали мы там, ой, какие красивые купальники, сколько страст там, все, и как-то вот. Так вот оно все и пошло. Да, да, да, да. Вот это все совершенно верно. Это, это все действительно так. И моя любимая фраза ⁇ из любви человек всегда делает хорошие вещи, а из страха глупости иногда гадости. Вот когда мама боится быть плохой мамой, вот тогда и начинаются проблемы. К счастью, природа позаботилась о том, чтобы мы были хорошими родителями. Именно поэтому у каждой мамы есть чувство своего ребенка. Именно поэтому только мама знает, что ребенку нужно. Как только мама боится быть мамой, вот тогда и начинается веселуха. Поэтому полностью согласна, это моя любимая фраза, иногда она вызывает смех у людей, когда они говорят, как вам все это удается, я говорю, я люблю своего ребенка. Ха-ха-ха, все любят, я говорю, нет, вы не поняли, я люблю своего ребенка. И мне просто добавить к этой фразе совершенно нечего. И тогда, да, либо я люблю своего ребенка, либо он у меня маленький, либо я люблю своего ребенка, либо у него болит и так далее. Да? То есть э, ответственность взрослого человека на взрослом человеке. А ребенок, он был ребенком, есть ребенком, и останется ребенком. Вот. Поэтому хотите успехов, да, туда надо вместе. Одному ему туда не дойти на самом деле. Да, и нужно в первую очередь, наверное, родителям определиться. Все-таки я хочу, чтобы мы да. будем серьезно заниматься. Я да. добился каких-то, да, да, да. понимаю, что не все становятся олимпийскими чемпионками. И там это, но ну, хотя бы какой-то определенности достичь. Ну, например, того, что там кандидат может по спорту защитить. Ну, уже что-то. Вот. Ну, Либо просто, ну, Во Вообще а спорт – это потом, же потом, очень потом. много хороших навыков. То есть и организация, и умение потерпеть, и умение добиваться чего-то. То есть, ну, ребят, в жизни это очень сильно пригождающиеся вещи. Независимо от того, в Олимпиаде вы участвуете или нет. То есть в жизни это пригождающиеся моменты. То есть спорт – это не просто мода, это на самом деле нужные такие вещи. Вот. И дети спортсмены, они, кстати, в школе более дисциплинированы и как бы более восприимчиво. Да. И плюс тайминг, это что, о чем мы говорили, когда и тренировки, и школа, им и поиграть надо, и ребёнком побыть надо. У них чёткий тайминг, это на всю жизнь. Да, и дисциплина, тут уже и самостоятельность, и всё-всё-всё. Конечно, бы, да? конечно. Ну, в принципе, у нас уже как бы конец. Поэтому ещё раз вам большое спасибо, что согласились на эфир. Очень, мне вот лично не знаю, все, мне очень понравилось, а, что я для себя услышала. Этот, сегодня я написала пост, я его уже выложила, и там как раз-таки я даю две таблицы, где написаны ведущие, сейчас я даже расскажу, что там написано подробнее, возрастной период соответственно, в годах, какой-то период ведущий вид деятельности и важные новообразования. Новообразование — это образование в психике ребенка, которые вот с этого момента до конца этого момента, они возникают. То есть, зная подобного рода вещи мы можем понимать, что с детьми происходит и по какой причине. Не потому что они глупые, недоразвитые, еще какие-то. И почему в два года он не откликается, а в три года он знает свое имя. Не дам соврать. А вот, то есть вот эти все вещи, они там прописаны. И если у кого-то есть какие-то вопросы, меня легко найти не только в Инстаграм, но и практически везде. Я часто шучу, меня легче найти, чем потерять. Психолог Лилия Найденова. Я работаю как со взрослыми, так и с детьми. И если вы заметили, я работаю с детьми больше в системном подходе и всегда говорю о том, что ребенок – это продукт семьи. То есть есть хорошая поговорка, не я ее придумал, но я ее очень люблю. Отцепитесь от своих детей, они все равно будут похожи на вас. Это как раз Катерина, то, что вы говорили про любовь, да? то есть какой ты, такие твои дети, нравятся нам все ну, факты да. или нет. А вот. И каждое последующее поколение умнее предыдущего. Но предыдущие очень кочевряжется по этому поводу. Так что дети это всегда продукт семьи. И когда ребенок что-то говорит, что-то делает, подумайте, с кого он берет пример и с кого он это скопировал. Потому что обычно это так и бывает, особенно до подросткового периода. Так что вот как-то так. Спасибо огромное за приглашение. Спасибо. Если вопросов спасибо. нет, мы можем уже заканчивать. Да, я оставлю под описанием ссылку на Инстаграм, или если у вас какие-то вопросы, то вы всегда сможете написать и проконсультировать. Всем большое спасибо, угу. кто был с нами. Все, пока-пока, спасибо большое.